Выезжаем с ребятами в сторону освобожденной Волновахи. Напомню, что буквально пару дней назад в окрестностях Волновахи уже на одно из административных зданий выгрузили флаг Донецкой Народной Республики. Но вот сегодня с утра Министерство обороны России уже официально выступило с сообщением о том, что город Волноваха освобожден. Едем, смотрим, что нас ждет.